Я почему, собственно говоря, не рекомендую? Не потому что это запрещено, а с точки зрения принципа не навреди, с точки зрения техники безопасности. Во-первых, они принадлежат к разным системам. Подключить два канала к разным системам, это надо иметь очень, скажем так, большую широту и свойства удержания информации в сознании. Мы пока только учимся, и не у всех есть такая возможно, Знаете, это как взаимонегативно влияющие друг на друга два лечебных препарата, то есть приемящих одновременно могут возникнуть необратимые процессы в твоем теле, в другом не возникнут, но в твоем могут, поэтому в инструкции всегда пишут, да, какие могут быть побочные эффекты, если принимать один препарат за другим, могут быть, не обязательно будут, но могут быть. Во-вторых, по моей методике мы проходим не только изучение определенного магического оператора, как то руны, как тутара, но и запускаем их в свое сознание с тем, чтобы они провели правильную трансформацию, согласно природе своей. Если мы запустим еще одну дополнительную, то они наложатся друг на друга, во-первых, убьется частота эксперимента, а во-вторых, они могут помешать друг другу в какой-то момент они вступят в противоречие, и тогда правильной трансформации, которую мы ждем от рун, от тара, не получится. Вот поэтому я не рекомендую, это может не произойти, сознание может быть достаточно развито, чтобы поддержать своим эффектом и то, и другое. Но сложно будет разуму человеческому отделить рунические эффекты от эффектов та. Это первый вариант, второй вариант, поскольку опять же в моей школе методологически изучается все привязки к определенным системам определенным божественным каналам, а система Игдрасиль несколько отличается от системы Сифирот меньшей математичностью, но большей энергетичностью, а система Сиферот это чистая математика, там энергии почти нет, там только информация вот, в сжатой форме, по крайней мере так я даю вам эти потоки. Они опять же могут вступить в некоторый конфликт. В некоторый конфликт в миропонимании и мировоззрении. Поэтому я своим ученикам, которые рвутся и туда, и сюда, рекомендую так. Если изучаешь руны и тара, то сделай хотя бы некоторый перерыв. Изучи руны, включись в изучение богов. Большие арканы Тара, самые сильные, самые мощные информационные потоки, которые в основном производят трансформацию сознания, потому что малое это уже филигранная отработка тех или иных качеств. Вот большие арканы Тара с рунами лучше не совмещать. Но если ты успел познал большие арканы и руны отдельно друг от друга, то малые арканы можно совмещать с рунами. Там принцип не навреди будет сохранен. Вот, вот такая вот, я понятно объясню, да? вот такая вот последовательность. Вообще в любых школах, которые изучают, только начинают, вводят учеников в изучение традиции, это в любой школе вы встретите, не рекомендовано смешивать традиции. Во-первых, потому что я сказала, невозможно предугадать эффект наложения в вашем конкретном сознании, а во-вторых, чтобы не нарушать частоту эксперимента, поскольку все-таки магия это прежде всего ученые, а потом уже все остальное. Но это не значит, что не значит. совершенно рецепты. не значит. Сейчас. Более того, вы изучите так. руны, вы начнете совсем иначе видеть ваши знакомые тары, вы их совершенно по-другому поймете. А я в свою очередь постараюсь вам показать ту грань, которую вы вполне вероятно раньше не знали. И тогда комплекс понимания этого мира еще больше расширится, станет еще более глобальным. Конечно, ни в коем случае не значит. Это вы? Ну Во-первых, само, само такое отношение, что только руны и больше ничто, только там ктары и больше ничто, это фанатизм, это неприемлемо, это не знаю, приемлемо в религиозности, да, там, в колдовстве, но не в магии. Как раз наоборот, магия говорит, бери больше, чем больше ты узнаешь, тем сильнее ты будешь, а значит сильнее буду и я. Бери больше, бери больше настолько, насколько сможешь взять. Единственное, что смотри, как бы это тебя вообще не увело в сторону, потому что, к сожалению, вписаны в процесс обучения и негативные истории, когда человек старался взять все, взял, старался брать по максимуму, сознание не выдерживало, человек пугался и убегал куда в Религию религию, сжимая свое сознание точку, превращая себя в абсолютнейшего запуганного, который никак не может выйти из этого состояния. И вроде бы и страх-то уже прошел, и вроде бы и проблема-то уже решена, он все равно у него сознание в точку. А сколько сил на него было потрачено, сколько знаний в него было вложено. И получается, что эти силы и знания обмелённые абсолютно. Поэтому магия сейчас своим неофитам, к своим адептам в настоящий момент предъявляет большие требования. Лучшие требования прежде всего по возможности воспринимать информацию, правильно ее усваивать, не предать свой канал, что тоже очень важно, потому что печальные истории находятся в наших летописях.